Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое право. Но не о праве, о чем-то там, а вообще, что такое право. Многие же как говорят, я имею право на то-то, на то-то, на то-то. И в общем-то мы сегодня разберем, а что это собственно такое, на что вы там имеете право, и если вы его не имеете, то что вам в результате остается. Дело в том, что недавно попереписывался с одним доктором юридических наук, да? вот. и он совершенно не понимал, что такое право. Он полез в какие-то дебри о том, что есть субъективное право, объективное право. Я ему говорю, есть логика. Она что, в субъективном, объективном праве какая-то другая логика, что ли? Она как-то по-особенному действует. Вот. И привел ему пример. Он в отличие от примера просто меня говорит, что я там отчасть не знаю. То есть вышептать он против логики ничего не смог. А как мы знаем, ахаивать что-то можно либо имея основания, либо не имея. Если есть основания, соответственно, приведите их, вы не правы, потому что и, соответственно, пульт разложите. Он вышептать ничего не смог. Ну, приведу вам пример, <coughs> чтобы было более понятно. Допустим лежит яблоко, и вам говорят, у вас есть право съесть это яблоко. Соответственно, вы можете его съесть, можете от своего права отказаться и не есть это яблоко. Понимаете? По большому счету, право – это всего лишь выбор. Нет выбора – нет права. Потому что если у вас Отнять право не есть яблоко, то останется только что обязанность съесть яблоко. Права у вас уже нет. У вас есть обязанность съесть это яблоко, так как выбор у вас отняли, есть или не есть. И так во всем. Но вот некоторые юристы, ну что значит некоторые, наверное, большинство из них этого такой простой синтенции, банальной усвоить не в состоянии. Для них это слишком сложно. И здесь, кстати, можно коснуться такого вопроса, как право на жизнь. Многие религии нам что говорят, да? Человек имеет право на жизнь. Отсюда мы делаем логический вывод, раз это право на жизнь, то у нас, соответственно, есть право не жить, умереть. Ну, логически. Если у нас отнять право на смерть, то у нас остается только обязанность жить. То есть они, понимаете, вот в чем, как и вот это все. У вас, говорит, есть право жить, да? Но вот право не жить мы вас отберем, поэтому у вас есть обязанность только жить. То есть, ну, по сути, нет права. Вот так вот эти ребята все выкручивают, перекручивают. И, соответственно, вроде бы говорят, право есть, да, но права нет. И для них это нормально. Ребята, ну здесь, ну либо трусы, либо крестик. Вот логика, она все на свои места ставит. А начали мы общаться по правам, соответственно, образования. То есть в Конституции написано, что человек имеет право в пункте первом 43-й статье. Вот. А в третьем пункте там есть такой момент, что появляются обязанности. Ну да, то есть если человек реализует свое право, у него, соответственно, некоторые обязанности возникают при реализации данного права. Вот и все. Это есть. Не без этого. Но это не значит, что у него есть теперь обязанность. Там говорят, общее образование обязательно. Обязательно кому? Государство обязано предоставить возможность, родители обязаны, соответственно, эту возможность еще и реализовать для вас тем или иным способом. То есть это обязанность государства и ваших родителей. А уже вы, соответственно, обладаете правом, быть образованным, либо не быть образованным. Это ваше право. Потому что если вам скажут, что ну, у вас есть право на образование, но быть необразованным право мы у вас отнимаем, то остается только обязанность. Тогда простите, что написано в пункте первом, право на образование. И люди, которые вот говорю не видят столь банальных вещей, вот рассуждают аллогично абсолютно. Блин, ну они юристы, они доктора юридических наук. Ну, не якобы, наверное, все-таки, потому что я видел, этот человек в ролике рассуждает, некоторыми знаниями он обладает. Да, они у него есть. И некоторые вполне так, даже себе ничего. Но вот в основах путается человек. Путается, не может сосредоточиться. И это печально. Ну что ж... Автоном и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией на этом стоп. До следующего ролика.